Здравствуйте, меня зовут Бедоева Вазалина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня наше видео о заболевании языка, географический язык. Географический язык – это состояние, при котором на языке появляется рисунок, напоминающий карту. Научная формулировка этого диагноза звучит, как дисквамативный гласит. У людей с этим заболеванием на языке появляются гладкие красноватые пятна с белым контуром вокруг. В области красных пятен происходит отслойка эпителия, поверхность становится сглаженной. Географический язык имеет доброкачественное течение и не вызывает особых проблем со здоровьем. Это не заразно и не передается от человека к человеку. У большинства людей пятна абсолютно безболезненные но у некоторых может возникать чувство жжения или покалывания на языке. В среднем географический язык встречается у 5% людей, и это в основном молодые люди или дети. Также взрослые люди, страдающие псориазом или реактивным артритом, чаще других имеют географический язык. Теология, гласит, гласита до сих пор мало изучена, но известно, что он может передаваться по наследству от родителей к детям. Также дисхломативный гласит может сопровождать некоторые заболевания и состояния организма. Например, псориаз. У многих людей с этим диагнозом имеется географический язык, гормональные всплески у женщин, принимающих оральные контрацептивы, дефицит витаминов. Люди, у которых недостаток цинка, железа, фолиевой кислоты, витаминов В6, В12, страдают дисквамативным гласитом. Сахарный диабет, особенно первого типа. Аллергия. Люди с экземой и пищевой аллергией имеют повышенный риск заболевания. Эмоциональный стресс. Как же лечить географический язык? Поскольку географический язык в большинстве случаев является проявлением проблем общего характера, то лечение направлено на выявление и устранение основного заболевания. Если же пятна на языке сопровождаются болью, жжением, стоматолог назначает антигистаминные препараты для снятия аллергической реакции и нестероидные противовоспалительные средства. Опытный стоматолог может диагностировать многие заболевания по языку и слизистой полости рта. Регулярные осмотры предостерегут не только от заболеваний зубов и десен, но и от многих других болезней. Посещайте стоматолога два раза в год. Спасибо, что смотрели видео. Мы всегда рады видеть вас в нашей клинике. До свидания.